Когда засветится искристый прозрачный лед, словно хрусталь, покроет землю снег пушистый, И обновится календарь. Звезда зайдется в нелепу, Промчится тройка, не догнать, и Дед Мороз. Волшебный план желание будет исполнять. И, как всегда, случится чудо, зальется светом небосвод, И вновь неведомо откуда придет на землю. Новый год. Ну вот тебе еще один подарочек, сейчас наколдуем. О, вот вот насыпем и Рас. Вот забирай, забирай внучка, сейчас еще раз попробуем и. Оп. А? <связь> Паша. Максим. Здравствуйте. Добро пожаловать в мой скромный, но очень волшебный дом. Скажу вам по секрету, я очень редко позволяю кому-то заглядывать ко мне. Только самым храбрым и добрым детям. Ой, давайте-ка я вас познакомлю со своей внучкой. Конечно же, вы знаете, кто она, не правда ли? Правильно. Снегурочка, она мне помогает прочесть все письма и собрать все-все-все подарки, чтобы ни один ребенок не остался без волшебства в этот замечательный праздник. Я много слышал о вас и очень-очень рад, что вы зашли ко мне в гости. Я хотел бы вам показать одну волшебную комнату в моем доме. Вы готовы? Ну, тогда скорее, пойдемте со мной. Вот эта волшебная дверь ведет во все сказочные комнаты моего дома. Приготовьтесь, потому что мы сейчас зайдем, и вы все увидите. В этой комнате собираются письма и пожелания от всех детей. Видите, как их много? Здесь хранятся письма ото всех детей на планете. Кстати, мне Снегурочка по секрету нашептала, что у нас для вас приготовлен подарочек. Но прежде чем его получить, мы должны пройти маленькую проверочку. Посмотрим, как вы себя вели весь прошлый год. И если все будет хорошо, то в мастерской сразу же начнут собирать для вас подарок. Ну что, пойдемте посмотрим? В моей библиотеке собраны волшебные книги обо всех детях на планете. И книжка про вас хранится здесь. Сейчас Снегурочка принесет ее мне, и мы в нее заглянем. О, а вот и она. Спасибо, внученька. Интересно, правда? Так-так, посмотрим. Что у нас тут, а? Ты погляди-ка, внучка. Ах, какой же ты красивый на этой фотографии! Ага. Какая интересная фотография. Любуюсь, не могу оторваться. Здорово. Угу. Какие вы замечательные. Я рад, что вы так дружно живете. <свист> <свист> Ох, какой замечательный у тебя наряд! Просто заглядение. Знаю я, что вы увлекаетесь самыми разными занятиями. И все-то у вас получается. И все-то вы делаете хорошо и с удовольствием. И других можете научить. Это для меня настоящая радость. Молодцы! Узнавать новое – это самое интересное в жизни. А теперь самое время посмотреть, что же происходит в подарочной мастерской. Если нам повезет, мы увидим и ваш подарочек. Пойдемте скорее. Смотрите внимательно. Здесь среди этих подарков, возможно, есть и ваш. Смотрите, один из подарков уже почти готов. Давайте-ка посмотрим, что-то. О, да это же подарок для вас! Сейчас моя волшебная машина его упакует. И в новогоднюю ночь я положу его вам под елочку. Вам все понравилось? О-о-о! Скоро праздник! И нам пора прощаться! Надо успеть поздравить всех детишек! С Новым Годом, ребята! С новым счастьем! Я уверен, что в новом году вы удивите и меня и своих близких добротой, хорошими поступками. Желаю вам быть послушными, умными. Договорились? И помните, я все вижу и слышу. Желаю вам весело встретить этот праздник. И до новых волшебных встреч!